Друзья, всем привет, меня зовут Эрик, а я активист антивоенного комитета в Швеции «Russians Against War». А я хочу вам рассказать, что уже в это воскресенье в три часа дня у нас состоится встреча волонтеров и сторонников антивоенного комитета. Встреча пройдет по адресу Helensborg-Gatan, дом 7, и она начнется в три часа дня. На встречу можно будет записаться в члены некоммерческой организации «Russians Against War», которую мы совсем недавно зарегистрировали. Для того, чтобы активно участвовать в антивоенной деятельности, общаться с единомышленниками и продвигать свои идеи о том, как и что можно делать, чтобы развивать антивоенное движение. Собственно, после встречи можно будет остаться на вечер писем политзаключенным. Все подробности вы можете прочитать по ссылке в описании. Большое спасибо. Приходите, можно.